Всем привет! Друзья, делаю прививку и решил, вот, попросил Славена, чтобы он заснял видео, потому что хочу с вами поделиться э, отзывом о шпателе, о шпателе для прививки лично. Поэтому, кто не любит рекламу, можете выключаться, ну а кому интересно э, послушать, что мы расскажем и покажем, оставайтесь с нами. Что же, друзья, пока не было у нас вот этого шпателя, которым я сейчас выбираю личинки. Вот. Видно, не? Не видно? Да, видно. Я свято верил, что лучшего шпателя, чем швейцарец, не существует. В принципе, так оно и было, пока не появился на рынке совсем недавно шпатель от Влада Дончика. Вот. Есть даже подпись. Шпатель от Влада Дончика появились они зимой, по-моему, может они раньше были, но ну, так сказать для заказа появились они зимой и появился у меня один шпатель, я его не покупал, говорю сразу Влад мне подарил для испытаний, для теста. И что я вам скажу, друзья, когда я взял его в руки, просмотрел, посмотрел, сразу было видно качество изготовления этого шпателя, очень круто сделан видно, что это ручная работа, кстати, сделана из медицинской стали. И сразу я оценил их качество. Ну и когда пришли первые прививки, мы начали прививаться на молочко, пробовать и так дальше, то какое же мое было удивление, что этот шпатель оказался круче, чем швейцарец. Он классно берет личинку. Точно так же, как и швейцарец, берет очень маленькую, большую личинку. Невозможно взять, она сползает. И... Она хорошо его берет, она хорошо личинку отдает, шпатель в эту в мисочку. Ну, очень приятно работать. Поэтому, если вы хотите прививаться кайфуя, так сказать, классно работая, ну, не получая никакого дискомфорта, то этот шпатель очень крутой. Понятно, что многие могут прививаться, скажут, я хорошо прививаюсь и китайцами, и так дальше. Я согласен, привиться можно чем угодно. Я в свое время начинал прививаться в 16 лет и алюминиевыми проволоками, и иголками шасприца, и, короче, чем мы только не пробовали прививаться. То есть просто с чем сравнивать, друзья. То есть все познаются в сравнении. Доехать, так сказать, в Киев можно и на маршрутке. А можно с комфортом в хорошем автомобиле. Вот точно так же и тут. Можно привиться и спичкой, а можно комфортно и удобно с классным шпателем. Чем этот шпатель круче, чем швейцарец? Они, по сути, одинаковые в самой лапке, я рассматривал. Но Вот у меня есть швейцарец, который лежит вот в такой упаковке. Я заказывал в Парк Плюс, они мне сделали. Вот шпатель этот. Мне подарил Денис на день рождения. Я... Ваня, При... Прикольно. Ваня, оригинал шпатель. Где? Вот, смотри. Но... Оригинал в таком пенопласте продаются. Это оригинал. Это на правую руку? Да. Это мне? Это оригинал, это мне. Это мне. Там их только всего две. Так правильно, мне и тебе. Ага. Нет. Мне и Жене. Надо было меньше снимать Да ты не занимаешься матковой, Женя, он не выводит маток. Зачем ты ему. Я покупаю. Пацанку. Я вывожу У Нет, что только два, действительно. Да, да, да. потом на В целику, в целику. Я, только, с вами, короче, я с вами не дружу. Вот надо выделать Все говорят. 3.90. Книга о генетике. Бакфаст. Это Адам? Нет, это, это не а, это тоже о генетике. Это о Бакфасте и шпатель У Шпатель это тебе подарю. На день рождения? Да. Завтра? Да. О. ты откуда знаешь? У меня завтра да. день рождения. Я писел кипятком, когда он у меня появился. Очень классно, удобно прививать им. Он очень удобно, в руке хорошо держать. Я еще и с Владом спорили на выставке, что швейцарский более удобен из-за ручки. Но, как оказалось, Влад не ошибался. В его ручке тоже все удобно. И... Ну, в швейцарце, если вот так посмотреть, видно, Слав, или нет? Да, сейчас. То есть, если вот так два сравнить, то в швейцарца идет ровная ножка, а у Влада идет с изгибом. И вот этот изгиб, он дает возможность брать личинку, и при этом самым, вот с ними Славик, когда берешь личинку, получается, не перекрывается обзор. Поэтому в этом тоже как бы можно все видеть, потому что тут все тоненькое. Как бы удобно и швейцарцам прививаться. Но этот оказался более удобен и более как бы, ну, такой изготовление интересное. Я взял плохую рамку. Очень мало засева нужного. Приходится выбирать при этом, при том, что я уже повыбирал. И что я вам скажу. Сравнивая швейцарец и шпатель от Влада, то, конечно, Влада шпатель мне понравился больше. И швейцарец теперь просто лежит в коробочке. И так как это подарок было от лучшего друга, поэтому он так и будет у меня лежать и даже иногда работать. Возможно, дам Славику попробовать попрививаться, поучиться. Но для начала надо, наверное, китайцам, чтобы он получился. Да, Слав? Да. Ну и что я вам хочу сказать, после первой прививки этим шпателем я позвонил к Владу, поблагодарил его за этот шпатель и сказал, что без всякой лести, что этот шпатель действительно крут, действительно заслуживает внимания и что он даже стоит, я бы сказал, очень-очень недорого. Потому что швейцарец стоит 30-50 евро, то есть полторы тысячи гривен в Украине. А вот этот шпатель стоит 400 гривен. То есть ну, в три раза дешевле, чем швейцарец, но он в три раза круче, чем швейцарец. Поэтому ну, я вам говорил, что как бы и дешево он продает. Классный инструмент, классный товар, поэтому я рекомендую. Рекомендую именно с практики, с практической, так сказать, работы. Что еще хотел сказать. Про медицинскую сталь я говорил, да. что это с медицинской стали, это ручная работа, Влад его сам делает. А, и самое главное, поблагодарив после первых еще самой первой прививки, поблагодарив Влада, мы вчера Славик он привез, я сразу же сказал Владу, Влад, я заказываю тебе еще шпатель, и вот этот шпатель мне Влад подарил. Розовенький, вот. а вот вчера Славик привез новой почты. Мы получили Я Владу заказал второй. Зачем заказал? Вроде бы есть и швейцарец, вроде бы есть и один. Я люблю, чтобы у меня в случае чего был всегда запас, я запасливый парень, чтобы у нас был запасик. Тут они а вот в таких тубусах. Поставляются. там есть поролончик внутри чтобы не поломалось ничего потому что очень тоненькая и ну, можно сломать здорово так сказать ну этот шпатель вроде бы такой же самый Он ничем не отличается вроде бы да слав да ничем мы так посмотрели вчера поэтому у нас теперь от влада есть два шпателя я всегда говорю если бы было бы плохо Никто бы его не рекламировал и никто бы не заказывал. То есть, э, если кто думает, что это все как бы э, ради рекламы, то глубоко ошибается. Действительно, э, ну это и реклама. Пускай Владу будет реклама, потому что не грехи прорекламировать. Так, э, ну, тут я закончил. Ну и это ж как бы информация для тех, кто захочет купить шпатель я думаю когда мы идем магазин покупать там какую-то эту как его аппаратуру да мы читаем отзывы там смотрим кто какие отзывы поэтому кроме меня уже там я знаю многие снимали э, отзывы по шпателю Ну пускай будет еще и мой отзыв кому-то он пригодится кому-то нет это ж такое дело. Так что, друзья, рекомендую всем, кто желает себе на пасеке иметь в руках хороший инструмент для прививки личинок. Рекомендую именно шпатель от Влада Дончика. Никакие китайцы и рядом не лежали. Швейцарец позади этого шпателя. Это ну, мое, конечно, субъективное мнение, но оно, я думаю, правильное. Потому что специалисты, я думаю, оценят что этот шпатель круче, чем швейцарец. Ну и на подарок очень классная штука, да? Да. Ты бы хотел, чтобы я да, подарил? Конечно. Ну, конечно. Может быть, я тебе на день рождения подарю такой шпатель. Вот как-то так. Так что, я думаю, любой пчеловод, который прививается у себя на пасеке, или ваш друг, или вы сами, там, жена ваша, то этот подарок он оценит, я думаю высоко да, да. ну как-то так в комментарии в комментарии чтобы там многие не спрашивали хоть влада и знает многие я закреплю его контакты кому надо обращайтесь все вот такой мой отзыв Владу привет большое спасибо за шпатель крутые шпатыли всем желаю удачи хороших вам прививок и хороших медосборов с вами был канал иван фабро Славен в роли оператора до новых встреч пока